И верю ту жату, которую Бог нам предоставил или предоставляет каждому из нас в это последнее время. Мы будем ее сожинать или собирать и приносить в последний день, в последний день. Я хотел прочитать место Писания от Иоанна, 16, 15 глава, 5 стих. Верю, что она будет читаться сегодня пару раз, это на дивизии этого прогласителя написано, 15 глава, 5 стих. Я But, uh, английский прочитаю, я думаю, что она высветится на русском uh, языке. Написано так вот I am the vine, you are the branches he who abides in me and I in him, he bears much fruit, for apart from me you can do nothing uh, мы говорим, что uh, мы как ветви на лозе если мы пребываем с ним мы будем проносить много плода, без него мы не сможем пронести Uh, никакого плода я верю что иисус когда он говорит эти слова написано uh, uh, от яна семь раз когда иисус он как бы показывал или говорил такие вещи что я есть как бы я есть воскресенье жизнь я есть им хлеб и он говорит что я есть им также и истинная лоза да и the, the, the vine i am the true vine uh, я не знаю как люди описывают это но uh, мы читаем что когда изучаем, что при воротах храма всегда была такая э, золотая лоза, и там были такие золотые, виноградник такой. И я думаю, что, может быть, когда Иисус проходил, Он видел это и начал говорить им, что, что Он есть истинная лоза, что, потому что только с Ним мы можем делать чего-то для Бога. Однажды Исаия говорил в пятой главе, в втором стихе, Написано, что как бы Бог, он пришел к этому винограднику, начал ухаживать за ним, я говорю в своих словах. И он много пытался сделать к этому винограднику. И последний там острочек говорит, что он ожидал, что он принесет добрый плод или добрый виноград, но он принес бесполезный виноград. говорит, что... Это виноградник, это есть дом Израиля. Написано, что когда Бог он посмотрел туда, Он хотел найти а, праведность, но нашел а, а, неправедность, я своими словами говорю. Он хотел найти justice, как справедливость, но Он нашел, что люди пролили кровь. В других словах, Он там говорил, что люди, они питались как-то своими вещами, как-то своими силами а, принести правильный плод для Бога, но они не смогли. Даже если Бог им все помог в это время, в Старом Завете, Он все пытался для них, для этого виноградника сделать, но этот виноградник, он не смог принести правильный плод. Даже написано, когда Бог ухаживал за ним, Он все приготовил к израильскому народу, но не смог принести правильный плод. Иисус говорит такие слова, что только если мы пребываем с Ним, мы сможем принести правильный плод. Мы только сможем принести плод для Него. Дорогие друзья, сегодня многие люди, я про себя тоже говорю, знаете, мы можем очень много сделать. И мы можем много принести, как бы, в таких кавычек, можно сказать, плода. Можем очень много вещей сделать, много делов сделать. А мне меня всегда вопрос стоит такой, этот плод, он от Бога или нет? Или это от нас? Я не знаю, такое интересное место есть от книга Иуды. Первая глава, ну, там только одна глава, 12 стих. Там написано uh, Второй полости написано They are like clouds without water Carried along by winds Autumn trees without fruit Doubly dead Uprooted Интересно, написано, что они как облаки Которые идут, но нету дождя Это как бы Что-то выглядит такое, что ну, нужно уже дождь прийти Потому что она такой вид имеет Иногда мы тоже такой вид делаем, и как бы можем даже выходить, проповедовать, петь. А можем даже идти и делать разные, различные служения. Мы даже можем очень много сделать и иметь такой вид, правильный вид. Написано, что там дождя нету. Дальше написано, что они в это время, они как, как, как деревья, которые без плода. То, что интересно, написано, что они как бы дважды умершие уже. Уже давно умершие. И нету плода. Я так себе думал, знаете, размышлял на так вот пару минут сегодня, понял, что я не знаю, как вы, но сегодня я знаю, что я нуждаюсь в живой воде. Я нуждаюсь, чтобы я был подключен или как а, привитый к лозе, чтобы была жизнь, которая приходила с этой а, лозе в мою жизнь, чтобы приносить тот плод, который Бог хочет в моей жизни. Я понимаю, что в моих силах я не смогу это сделать. Я понимаю, что если даже есть какой-то грех в моей жизни, в моих силах я не могу победить грех. Только по благодати Божьей, Только по его силе я могу победить этот грех. Я понимаю, если Бог призывает меня чего-то делать в моей жизни, в моих силах я сам не смогу это сделать. Даже бы, если я пытался только в силе Духом Святом. Для каждого из нас я хотел поощрить, чтобы мы не были только как это облака, без дождя, но чтобы у нас был дождь, благодать Божия в нашей жизни, чтобы все то, что мы делали в нашей жизни, она проносило плод, плод, плод, для Бога. Я помню однажды, когда мне было где-то, может быть, 10 лет, я полез на дерево, одно, и дерево было очень большое, очень большое дерево было. Но я не знал, что это дерево давно засохло. Здесь написано, что это дерево дважды засохло. Это дерево, наверное, уже было сухое лет десять. Но оно большой было. Я думаю, я высоко залезу. Я залез на с другом, и очень высокой. И я стоял на такой ветви, она была вот такая большая, просто огромная. Я думал, что я могу даже на ней прыгнуть. Но я наступил на нее, но она была полностью сухая внутри. Я наступил на эту ветвь, эта ветра просто проломалась. И я просто низ головой, туда, может быть, я не знаю, 15-20. И прям головой вниз, и у меня это, ну, я же не мог встать, я лежал в кровати две недели после этого, я помню там вся история в этом. Но вспоминая эту историю, я просто помню, что эта ветва, она смотрелась, как будто она была живая, но она была давно мертвая Не было не столько в жизни в этой ветви и, конечно, не было никакого плода там. Я себе говорю, я не хочу быть мертвым внутри, не хочу просто делать вещи, как бы ritualistically, да, просто делать вещи, потому что нам нужно их делать. Но я хочу иметь жизнь внутри. Я хочу делать те вещи, чтобы она проносила плод, и это плод был угоден Богу. Все то, что мы делали, она проносила плод для Бога. Я хотел поширить каждого из нас. У нас есть момент, у нас будет время в это служении. Я верю, что Господь будет укреплять каждого из нас, чтобы мы могли просмотреть нашу жизнь, чтобы мы могли просмотреть наше служение и почему мы служим Богу, почему мы делаем эти все вещи. И если у нас что-то не хватает сегодня, я хотел поширить каждого из нас. Давайте обратимся к Богу сегодня. Давайте обратимся к Иисусу сегодня. Давайте мы обратимся к этой лозе и привим, привим туда, чтобы Он дал нам тот сок, ту жизнь, чтобы мы могли... Делать и приносить тот плод, чтобы, который Бог желает в нашей жизни. Пускай Бог Господь благословит каждого из нас. И этот день жатвы мы радуемся, мы радуемся Богу. Все, все дела, которые Бог делает в нашей жизни, в наших церквях. И пускай это продолжается. И каждый год мы будем праздновать ту жатву, то, что Бог делал ту работу в нашей жизни. Во имя Иисуса, пускай Господь благословит каждого из нас.